Всем привет! Продолжаем э, знакомиться, я вместе с вами продолжаю знакомиться с э, технологией CUDA и языком программирования CUDA-C, ну и его возможностями. И продолжаем мы дальше, то есть я иду подряд по одной книге, я уже ее, о ней говорил. Это CUDA в примерах введения в программирование графических процессоров. Джейсон Сандерс и Эдвард Кендрон. Кроме всего прочего, далее, когда я буду идти по порядку по этой книге, я буду еще из другой книги брать информацию и делать тоже видео. Короче, я работаю по двум книгам, ну и где-то еще интернет помогает. Так вот, сегодня, сегодня мы рассмотрим более интересный пример. Мы рассмотрим, как нарисовать часть фрактала Джулия. Ну, сейчас вы видите этот, эту часть фрактала, да, нарисованную на экране. Для тех, кто не знает, сообщим, что фрактал Джулия – это граница некоторого класса функций комплексных переменных. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с такими серьезными задачами, как сложение векторов. Однако, почти для всех значений параметров функций граница образует фрактал. Одной из самых захватывающих и красивых математических диковинок. Вычисления, которые нужно проделать для генерации фрактала, очень просты. По сути дела, речь идет о простой рекуррентной формуле для точек на комплексной плоскости. Точка не является частью фрактала, если в процессе рекуррентных вычислений по этой формуле получается расходящая последовательность. Иными словами, если последовательность значений, образующихся в результате повторного применения формулы, стремится к бесконечности, то точка не принадлежит фракталу. И наоборот, если последовательность остается ограниченной, то точка принадлежит фракталу. Итак, итак приступим. Сначала мы рассмотрим это вычисление на центральном процессе. А, то есть, просмотрим код, который будет вы, э, вычислять и визуализировать фрактал Джулия на центральном процессоре. А, у меня в репозитории вы найдете куда, Ну, в моих репозиториях а, на GitHub будет куда отдельный репозиторий. И там будут, ну, как минимум, он 4 там будет. Лесон 1, 2, 3. А, кстати, да, у меня уже Ubuntu. А, у меня запущен N-Signed Eclipse Edition. То есть, это... Это, короче, то, что поставляется с CUDA и Toolkit. Ну, редактор, Eclipse. Eclipse, Eclipse, Eclipse. Ну, уже тут есть преднастройки. Здесь прописаны уже пути к CUDA, к библиотекам ну и так далее. Короче, все работает. И в репозитории вы найдете такую папочку, как Common. Common это как раз... Там небольшой набор файликов, нужных, ну, файлики, которые используются в, в этой книге, да, по которой я знакомлюсь и знакомлю вас. Вот, и там, соответственно, есть пару функций для рисования, вот, картинки, битмап, вот. Поэтому в репозитории это вы найдете, и я разбирать именно то, что, то, что было создано автором книги не буду. Там не так уж и много файликов. Я думаю, вы без труда разберетесь. Так вот. Так вот, так вот, приступим. Ну, первым делом наша самая главная функция. Самая главная функция, на удивление, проста. Она создает растовое изображение нужного размера. В данном случае размер у нас будет вот 1000 на 1000 пикселей. Так вот, создает изображение нужного размера. Пользуясь библиотекой вспомогательных функций. Ну, здесь используется OpenGL. Затем указатель на изображение передается в функцию kernel. Вот эта функция. Вычислительное ядро просто обходит. Вы видите два цикла, все точки, которые мы собираемся визуализировать. И для каждой вызывает функцию Julia. Вот функция Julia. Вот она. Которая определяет, принадлежит ли эта точка фракталу Джулия. Функция Джулия возвращает 1, если точка принадлежит фракталу. И 0 в противном случае. Мы задаем для точки красный цвет, если Джулия вернула 1. То есть вот. Если единичка, то будет красный. Тут RGB. Или черный, все по нулям будет. Ну четвертый канал там или что это... Не учитывается. Вы можете, кстати, поэкспериментировать и здесь добавить рандом. Какой-то рандом. Цвета выбраны произвольно. И вы можете задать такие, которые отвечают вашему эстетическому чувству. Ну, давайте, ладно, уже так уж и быть. Давайте. Ранд. Вот так вот сделаем. Попробуем, попробуем, попробуем. Что у нас получится? Получится разноцветный фрактал. Надеюсь, компилятор это. Кстати, тут постоянно пересобере. О! Oh. А, ну да, ну да, ну да, я же то, что не принадлежит фракталу, тоже... тоже цвета ставлю. Тогда сделаем вот так вот. Ну, короче, вы можете поиграться и посмотреть, что получится. Так, давайте я еще раз запущу. Ну и продолжим разбирать. И чё? <клёх> а, ну это ж только R, канал красный. От 0 до 255. Это, это, это, это. Это, короче, оставим вот так вот. Так вот, так вот, так вот. А вот у нас сама функция джуля, да, которая вычисляет, принадлежит ли точка фракталу. В этой функции происходит вся основная работа. Сначала мы преобразуем координаты пикселя. Вот мы берем координаты пикселя в координаты на комплексной плоскости. Чтобы, разложить начало координат комплексной плоскости в центре, чтобы расположить начало координат комплексной плоскости в центре изображения, мы производим сдвиг на дим делим на 2. Дим это ширина ну и высота, то есть у нас квадратное изображение. Делим на 2. Затем, чтобы изображение находилось в диапазоне от минус 1 до плюс 1, мы масштабируем его с коэффициентом, с тем же коэффициентом. дим делим на 2. Таким образом, точка изображения с координатами x, y преобразуется в точку комплексной плоскости с координатами. С вот такими вот координатами. Далее, чтобы обеспечить возможность увеличения или уменьшения, мы вводим коэффициент масштабирования. В этой версии зашито значение 1.5. Но меняя его, можно варьировать размер картинки. Если чувствуете в себе силы, можете задать эту величину в командной строке. Так вот, получив точку на комплексной плоскости, мы должны определить, принадлежит ли он фракталу Джулия. Формулу этого фрактала вы можете гуглануть. Я ее тут приводить не буду, потому что она тут не приведется. Ну, будет чертежок. <п misconceptions> потому что там степени есть, но она несложная. Так вот, так вот, если хотите полюбо полюбоваться на другие ä, варианты фрактала, можно поиграться вот с этой вот константой. Ну, давайте попробуем единичку поставить. И посмотреть, что получится. Always, always. Так, запускается. Да. Красивый получился. Дальше поставим 0.4. Ну и сейчас вернем к 0.8 и пойдем дальше. Так. Нет, что, неплохо, в принципе, можно да, использовать для генерации чего-то там, не знаю. Короче, идем дальше. В данном примере мы вычисляем 200 итераций формулы. После каждой итерации проверяется, не превзошла ли абсолютная величина результата порогового значения. Для порогового значения было выбрано значение 1000. Если да, если превзошло, то мы считаем, что последовательность расходится, и возвращаем 0, означающий, что точка не принадлежит фракталу. С другой стороны, если после 200 итераций абсолютная величина не превысила 1000, то мы считаем, что точка принадлежит фракталу, и возвращаем значение 1. Поскольку все вычисления проводятся с комплексными числами, то мы определяем структуру для хранения Комплексного числа. И вот эта структура. Этот класс представляет комплексное число в виде вещественной части r и мнимой части i с одинарной точностью. В нем также определены операторы сложения и умножения комплексных чисел. Если вы не знакомы с комплексными числами, найдите какое-нибудь краткое введение в интернетах. И, наконец... Мы определяем метод, возвращающий абсолютную величину комплексного числа. Вот. Теперь, теперь, то есть это у нас работает. Теперь давайте рассмотрим вычисление фрактала этого же фрактала на графическом процессоре. Давайте я сделаю вот так вот и покажу, что оно работает. Вот все то же самое. Итак, смотрим. Ну, здесь все тот же класс для комплексных чисел. И и эта версия, вот главная функция, выглядит намного сложнее версии для центрального процессора. Но общая структура такая же. Как и версии для центрального процессора, мы создаем растовое изображение размером dim на dim. Ну, то есть это 1000 на 1000. С помощью библиотечной функции. Вот у нас есть библиотечная функция. О ней я сказал, она вот здесь в common. Короче, common этот вы найдете у меня в репозитории, который называется куда. Но поскольку вычисления будут производиться на графическом процессоре, то мы еще объявляем указатель devbitmap. Вот он, указатель. На область памяти устройства, где будут храниться данные. А чтобы выделить эту область, нужно вызвать функцию куда мало. Вот куда мало. Кстати, там есть макрос в том файлике, ну, который поставляется с книгой, который типа отлавливает ошибки. Handle error. Ну и что-то там, я так понимаю, будет писать. Ну, пока не суть. Об этом как-нибудь потом. Так вот, мы вызываем функцию куда мало, для, которая, с помощью которой выделяем память на устройстве. Далее, мы запускаем функцию kernel. Точно так же, как и в версии для центрального процессора. Хотя теперь она помечена квалификатором global. Идем к нашей kernel, и как мы видим, квалификатор global, который говорит о том, что эта функция будет выполняться на ядре. Самое существенное, Отличие от первоначальной версии заключается в том, что мы задаем число параллельных блоков, которые будут исполнять функцию кернов. Вот мы задаем число. Поскольку каждую точку можно обсчитывать независимо от остальных, то мы просто выделяем для каждой точки свой экземпляр функции. То есть для каждой точки, а это 1000 умножить на 1000 точек, будет Вызван свой экземпляр функции. Э -э перед этим мы отмечали, что для некоторых задач наиболее естественно выглядит двумерная индексация. И неудивительно, что обсчет точек на двумерной комплексной плоскости как раз относится к таким задачам. Поэтому вот вы видите в строке этой строке DIM3 grid. Что это такое? DIM3 это нестандартный тип C. Э -э Просто в заголовочных файлах исполняющей среды CUDA определены типы, инкапсулирующие многомерные кортежи. В частности, тип dim3 представляет трехмерный вектор, с помощью которого мы описываем сетку блоков. Но почему же трехмерный? Когда мы четко сказали, что сетка будет двумерной. Книга эта как бы написана давненько, поэтому я не знаю, сейчас поддерживает ли CUDA, трехмерной сетки или нет, но на момент написания книги не поддерживала NVIDIA трехмерной сетки, хотя они уже были да, прописаны. Так вот, что тут идет в книге дальше. Так вот, исполняющая среда CUDA ожидает получить значение типа дим 3 И хотя трехмерные сетки в то еще время, когда писалась книга, не поддерживаются, и сейчас я не знаю, поддерживаются или нет, куда все равно хочет видеть значение типа dim3, в котором последняя компонента будет равна 1. Соответственно, первые две компоненты будут 1000, 1000, ну а третья автоматически подставится единичка. И если мы при инициализации указываем только две компоненты, вот как в этом случае, то исполняющая среда куда автоматически поставит вместо третьей значение 1. Поэтому все будет работать правильно. Вполне возможно, что в будущем NVIDIA станет поддерживать и трехмерные сетки. Вот я не знаю, вот будущее уже давно наступило, возможно NVIDIA уже поддерживает. Надо проверить. Так вот, так вот. Но пока мы должны придерживаться API запуска ядра. Поэтому в борьбе с API, программиста с API всегда побеждает API. Дальше мы передаем переменную grid. Вот эту переменную исполняющей среде, вот сюда. И, наконец, так как результаты, сформированные в результате выполнения kernel находятся в памяти устройства, мы должны скопировать их в память CPU, ну, центрального процессора. Мы уже знаем, что для этого следует вызвать функцию куда memCopy. Вот вызывается куда memCopy. Передав в последнем аргументе константу, who-domem-copy device-to-host. Еще одно отличие новой реализации от первоначальной – сама функция Kernel. Давайте на нее посмотрим. Прежде всего мы должны объявить функцию Kernel как Global, чтобы она исполнялась устройством, а не CPU. Это мы помним. И в отличие от версий для CPU, для центрального процессора, нам больше не нужны вложенные циклы for для порождения индексов пикселей, передаваемых функцией Julia. Как и в задаче о сложении векторов, исполняющая среда CUDA предоставляет нам эти индексы в переменной blocks idx. Это работает, потому что сетка блоков имеет столько же размерностей, сколько изображения. Так что мы получаем по одному блоку для каждой пары целых чисел x и y в диапазоне от 0, 0 до dim-1, dim-1. Ну от 0 до 999 в одном измерении и в другом. Единственное, что нам еще нужно сделать, это линейное смещение от начала буфера PTR. Вот наш буфер. Ну с этой формулой, я думаю, вы уже знакомы, да? Те, кто давно меня смотрит, в моих лекциях я как-то показывал, да, как работать с двумерным массивом, который представлен в виде одномерного массива. Ведь сюда приходит одномерный массив. Но как работать с двумерным? Вот так вот. То есть мы берем x, y, а y умножаем на ширину. Ширину. Да, вот grid dim x это ширина по x. Так вот, вот это линейное смещение да, от начала буфера, оно вычисляется с помощью еще одной встроенной переменной grid dim. Вот она. Эта переменная одинакова во всех блоках и содержит размерность запущенной сетки. В нашем случае она будет содержать значение 1000. Ну, такую мы картинку создаем. Поэтому, чтобы получить смещение от начала буфера в диапазоне от 0 до 1000 умножить на 1000, минус 1. Мы умножаем индекс строки на ее ширину. И прибавляем индекс столбца. Вот. И напоследок приведем код, который определяет, принадлежит точка фракталу Джулия или нет. Вот этот код. Как и в предыдущих примерах, он почти не отличается от версии для центрального процесса. Мы снова определяем структуру комплексную структуру, где в частности присутствует метод для создания комплексного числа, компоненты которого представлены числами с плавающей точкой одинарной точности. Там же определены определения, сложения и умножения комплексных чисел. Это мы уже вот видели в предыдущем примере. Обратите внимание, что в CUDA-C применяются те же языковые конструкции, что и в версии для центрального процессора. Единственное отличие – квалификатор Device, который показывает, что код исполняется устройством, а не центральным процессором, то есть исполняется графическим процессором. Напомним, что функции, объявленные с квалификатором Device, можно вызвать из других функций с квалификатором Device или Global. Так вот, чтобы вызвать из этой функции другую функцию, которая должна тоже выполняться на устройстве, эту другую функцию нужно пометить вот таким квалификатором device. Поэтому я думаю, теперь вам ясно, почему тут global, а тут девайс. А чтобы эту функцию вызвать из среды, которая исполняется на CPU, ее надо пометить как global. Думаю, все понятно. Итак, итак, итак. И что у нас в результате? Ну, в этой функции, да? Вот у нас запускается 1000 умножить на 1000 параллельных блоков. Соответственно, у каждого блока есть свои координаты. То есть, грубо говоря, как уже было сказано, для каждой точки мы запускаем ядро отдельное ядро, отдельную функцию. И вот здесь вот таким образом передаем. Но здесь по-прежнему количество потоков или нитей указано как один. Об этом мы о взаимодействии этих нитей или потоков. Они в книгах могут быть либо нитями, либо потоками. Почему нитями, я уже говорил. Потому что Потоки могут пересекаться в книгах с потоками, ну, к примеру, стрим, с потоками ввода-вывода. Оно тоже так переводится. Поэтому, чтобы сделать различие э, на русском языке, да, то ввели понятие нити. Хотя, можно называть это потоками. Так вот, вот здесь мы пока запускаем э, в один, скажем так, поток. Или в одну нить. Что это такое? Я ж, Как я говорю, уже будем рассматривать дальше. Но... Но, но-но. Вот у нас все работает. И это все работает на графическом процессоре. Как мы видим, здесь никаких циклов нету. Поэтому я думаю, вы разберете более детально уже сами. Дальше, что я еще хотел сказать: здесь есть возможность также запустить профайлер. Где он тут? Run as. Не, вот профайл. Профайл, профайл. Давайте его запустим. И посмотрим. Я вчера так чуть-чуть запустил. Особо я не колупал. Окей, что мне закрывать? Так. Так, так, так. Это что такое? Это типа время выполнения. Ага, 5 секунд. Больше, почти, ну, меньше секунды, да, заняло, что у нас? в Так, вот, вот, вот, вот можно вот так вот сделать. И чё? И чё? И чё? Короче, тут какой-то куча информации. Ого! Куча всякой информации. Ничего себе, смотрите. Kernel Memory блин, а что перформанс давайте еще запустим. С этим надо разбираться. Я не уверен, что я с этим всем буду разбираться, будет ли на это время. Как так? У меня это тормозит. Вот сейчас лагает. И это на, на том ноуте, на котором 12 ядер и 16 гигах оперативки Чтобы вы понимали. Короче, короче, короче, здесь, здесь, я думаю, можно много всего посмотреть. Посмотреть. Общее время выполнения функции. Это, я так понимаю, точечки. Что это за точечки? Это ядра типа выполняются, да? Фиг его знает. Uh -huh. Details. Не знаю. Не знаю. А, блин а где этот клацал? вот это еще да о зависимости да какие-то больше всего времени выполнялась функция джулия кернл 84 процента куда мало к 14 процентов а ну тут только захват по графическим да ну, по функциям, которые выполняются на процесс, э, графическом процессоре, да. Еще, наверное, как-то можно профилировать э, центральный процессор, по идее. Ну, я думаю, с этим либо я разберусь, вам покажу, либо вы сами разберетесь. Так вот, можно, можно просмотреть, да, общее процент выполнения функций, э, ну, в процентном соотношении. Как мы видим, Julian Kernel выполнялась больше всего. Ну, Понятное дело, потому что там и происходят основные вычисления. Куда мало, кстати, немало занимает времени. Ну, а все остальное это уже, это уже мелочь. Так, так, так, дальше. Ну, дальше все, на сегодня все. Дальше следующее видео будет о нитях. Или о замерах времени. Еще не знаю, так как я по двум книгам это делаю, но в любом случае останавливаться пока я не планировал. Поэтому ждите следующих видео, подписывайтесь, делитесь, комментируйте, ставьте лайки и все такое. Всем пока!